Где сказочные все красиво, где реки чистые, горные массивы, где нету выхлопа, газа, и очень теплые зимы. Ездят все на великах, на летней резине Туда, где нету офисов и нет карьерных лестниц Где нету грустных лиц, все играют в тетрис Цветы растут, там бумажки никто не кидает Там нету жадных, всегда всего всем хватает Там вместо ППС, близняшки, китаянки Там нету шоурмы и очень чистые панки я Смотрю на это все и тихо улыбаюсь Мне тут понравилось, я тут останусь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 А я хочу туда, где небо очень близко, необъятная луна, фонари, звезды низко.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 скажет Соколовский, пирог не жесткий, нет, не жесткий. А че вы дайш ли города захощил навсегда, закруг глаза, считай места под солнцем.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 Абсолютно. Он отображение человека. Он всегда все делает для себя. Я ни при чем.